Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Идуард Гринько. Я являюсь один из разработчиков системы работы в интернете. И в этом видеоролике мы поговорим с вами о том, для чего нужны сегодня инструменты для продвижения сетевого бизнеса через интернет. В данном видеоролике мы с вами рассмотрим наше приложение, которое называется Forsage Info. Наше приложение работает как на смартфонах Android, так и на смартфонах Apple. Прежде чем я начну, мне хотелось бы вам объяснить, почему именно приложение. Бизнес в интернете постоянно развивается, и времена поменялись. Сегодня уже практически все имеют смартфоны. Если вы посмотрите на улице, люди просто внутри этих смартфонов они погружены внутрь и практически не расстаются с ними вообще никогда. Это означает, что ваш потенциальный клиент, ваш потенциальный партнер, он, по сути, вы можете быть с ним всегда на связи, вы всегда можете ему выслать какое-то оповещение, да, там новость или отзыв, или какой-то промоушен вашей компании или вашему продукту, и он в, этот же, в эту же минуту он получит. Более того, это, это сообщение получат десятки, сотни тысяч людей, которые работают в вашей компании. Таким образом, вы можете просто моментально информировать всю вашу организацию, всю вашу структуру, и они увидят это у себя в своем смартфоне сразу, же увидят уведомления. По сути, это приложение это как социальная сеть. Это наша внутренняя разработка, да, для того чтобы наша команда, наша компания была внутри такого единого пространства, сообщества и могла взаимодействовать эффективно со всеми участниками и партнерами с разных стран этой компании. Вот наше приложение. Мы сделали его похожим на социальную сеть, для того, чтобы человек уже интуитивно понимал, где что находится. Просто нажали, например, на аватарочку и, пожалуйста, у вас подгрузилась ваша страничка. Здесь, соответственно, у вас есть фотография, описание коротко. Вы можете нажать подробнее. И в принципе здесь вы увидите, как информацию о вас или о вашем кандидате вы можете также нажать например на эту иконку и переместиться в социальную сеть этого партнера ну например вот так вот сделали и соответственно вот моя страница. То есть по сути к этой системе привязаны все ваши мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, ВКонтакте. Вы можете привязать любой мессенджер, и соответственно ваши кандидаты смогут с вами простым нажатием клика с вами общаться или вы с ними сможете а, переговорить. Сейчас я об этом дальше вам покажу. Тут вы конечно можете постить разные фотографии, вы можете добавлять друг друга в друзья, общаться, вы можете выкладывать видеоролики, общаться в группах, в фотографии. То есть в принципе у вас есть своя стена, где вы можете выкладывать видеоролики про компанию вашу, про ваш какой-то бизнес и так далее. Да, в данном случае я вот поставил свою презентацию, которую я делал недавно. По сути, это та же самая социальная сеть, как и Facebook, как и ВКонтакте, как э, тот же самый Instagram. Также мы работаем над созданием своего мессенджера, да, для того, чтобы вы могли взаимодействовать с вашими кандидатами, прямо не отходя, от, как говорится, от работы. То есть в любой момент могли позвониться, звониться с ним, пообщаться, оставить голосовое сообщение и так далее. Есть чат, вы можете оставить голосовое сообщение. Вы можете взять ей, например, нажать и написать ей сообщение. Вы перешли с ней в диалог, дальше вы можете, например, взять и проговорить ей голосовое сообщение. Светлана, здравствуйте, я видел, что вы зарегистрировались на нашем сайте, вас, я так понимаю, интересует а, наша система, давайте переговорим, договоримся на какое-то время. Дальше, видите, голосовое сообщение записано, высылаете, нажимаете «выслать», она получила голосовое сообщение,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 пришел с телефона, там, с планшета или с компьютера, вы видите всю эту информацию. Вы можете понять, какой он страны. То есть вы получаете его данные. То есть вы просто нажимаете в рабочей тетраде на иконку Viber, например, и сразу же переходите в диалог с вашим кандидатом. Таким образом, вы можете сразу оставить ему голосовое сообщение, сообщить, здравствуйте, я там видел вашу заявочку, вы регистрировались на нашем ресурсе, я так понимаю, вы интересовались работой через интернет или вас интересовала система работы. И таким образом вы уже выстраиваете ваш диалог. На WhatsApp, на Viber, на Telegram, то есть это все делается без проблем. Вы получаете информацию о том, откуда этот человек пришел. То есть у вас есть рекламная кампания, которую вы можете создать. То есть настройте ее самостоятельно. В гугле и, соответственно, тоже получает заявочки. Вот здесь вот есть такие человечки: синий, красный, зеленый. То есть, у вас есть возможность создать кабинет самому лично вашему, например, теплому рынку. Вот этот синий значок означает, что этот кандидат пришел по вашему личному лендингу, или вашему личному мини-лендингу, или лендингу Я сейчас покажу это, как это выглядит. Или если это красный значок, то этот кандидат пришел от рекламы самой системы. Таким образом, вы даже понимаете, с какого лендинга он пришел. То есть, если это, например, мамочка в декрете, она приходит с лендинга мамочек в декрете. то что у нас есть огромное количество лендингов, я сейчас чуть позже их покажу, на которой идет рекламная кампания, и на каждом. Каждый лендинг, соответственно, идет та или иная целевая аудитория. Если это мамочка в декрете, то только мамочки в декрете видят эту рекламу, и этот лендинг. они кликают. Там уже мамочки в декрете с опытом работы в интернете рассказывают о том, для чего эта индустрия нужна. Потом, когда человек регистрируется, мамочка в декрете внутри кабинета объясняет об этом бизнесе, показывает, как здесь можно заработать деньги. Таким образом, вы можете понимать, кто ваша целевая аудитория, кто, с кем вы общаетесь. Это, это сетевик, это бизнесмен, это человек, который, который ищет работу, это мамочка в декрете, это пенсионер или студент. Всю эту информацию вы тоже у себя видите, потому что целевая аудитория она четко сегментируется. Соответственно, Информацию, которую они получают внутри системы, она будет релевантна их запросу. То есть, если это сетевик, он получит информацию от профессионального сетевика, он грамотно на его языке все объяснит. Если это мамочка в декрете, то маме в декрете объяснит тоже опытная мама в декрете, которая работает уже не первый год в, в интернете. И, соответственно, она на ее языке объяснит, каким образом она может использовать сегодня интернет, наше приложение зарабатывать деньги. При общении с разной целевой аудиторией вам нужны различные скрипты. То есть вы не можете общаться одним и тем же скриптом, например, с сетевиком и с мамочкой в декрете или с человеком, который занимается бизнесом. Отдельные скрипты для каждой целевой аудитории тоже вам будут доступны. С отдельными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 Соответственно, человек получит очень сжатую конкретную короткую информацию и чтобы просто ускорить сам процесс презентацию которую он будет видеть вашей компании вы можете записать лично либо загрузить ту презентацию которую вы хотите соответственно здесь вы можете сменить любую презентацию которая вам кажется более подходящей вы можете выбрать э, маркетинг план то есть соответственно на бесплатном обучении вы можете уже представить маркетинг план в развернутом таком формате то есть объяснить все тонкости все нюансы и соответственно точно также вы можете записать свой маркетинг план или использовать маркетинг план компании и есть система отслеживания то есть вы можете видеть сколько минут секунд кандидат посмотрел Ту или иную информацию. Сколько минут он посмотрел презентацию, например, досмотрел он до конца или не досмотрел? Если он не досмотрел, делайте касание, созванивайтесь, спрашивайте, почему у него, например, не вышло досмотреть до конца. Также вы можете контролировать, сколько минут, секунд посмотрел он видео по первой тысяче. Соответственно, вы можете определиться, полностью он подготовился или нет. Маркетинг план мы называем ее ваша первая тысяча долларов. То есть нам объясняется, как заработать первую тысячу в первый месяц работы. То есть вы можете видеть полностью, отслеживать все процессы. Это очень важно в бизнесе, когда вы полностью все контролируете и, соответственно, вы можете собирать аналитику, статистику и улучшать ваш материал, улучшать подачу информации, да, для того чтобы вашу, повышать вашу конверсию, чтобы статистика просмотров была выше, чтобы больше просматривали видеоролик, чтобы больше люди ознакомились с вашим бизнесом, чтобы принимала решение сотрудничать именно с вами. Далее, что мы используем для того, чтобы а, взаимодействовать с вашими кандидатами, потому что смс рассылка она является дорогостоящей, email рассылка она тоже не всегда эффективно работает. Сегодня работает очень эффективно именно уведомления, потому что все сегодня пользуются Telegramом, все сегодня пользуются Вайбером, В Системе есть свой чатбот, который прикреплен к этой системе и а, после того, как как ваш кандидат зашел на обучение, он взаимодействует с этим чат-ботом, который будет давать информацию. Например, он будет вам показывать, когда вы его подключили. Вот ваш Telegram, соответственно, видите, да, то есть и э, есть бот, который называется у нас Форсик. Если кандидат задал вам какой-то вопрос, вы увидите ваш Telegram-бот, он вам даст информацию о том, какие вопросы интересовали вашего кандидата, чем конкретно он интересовался. Там, может быть, он смотрел отзывы, какие кнопки нажимал, да, то есть интересовался ли он на системе форсаж, какие вопросы он задавал. То есть э, он может просто нажать кнопочку Личный кабинет и сразу же Telegram-бот его перенаправит сразу в личный кабинет, где он сможет досмотреть вашу презентацию или досмотреть информацию о бизнесе. Где сам чат-бот будет раз в неделю, например, или два раза в неделю, высылать какие-то новости, высылать какие-то промоушены, высылать видеоотзывы. Расскажи, пожалуйста, секрет своего такого быстрого успеха. Почему вот за первые три месяца, я знаю, ты заработал более тысяч долларов? Отвечать на возражения, на базовые возражения ваших кандидатов по этому бизнесу. То есть чат-бот будет взаимодействовать вместо вас с вашими кандидатами, их утеплять. Многие люди не хотят, например, связываться именно с вами, звонить вам или, или взаимодействовать с живым человеком. Они хотят разобраться самим во всем. В этом им поможет чат-бот, который прикреплен будет к вашей системе и который будет отвечать на все вопросы, которые есть у вашего кандидата, прямо в, в Телеграме или в WhatsApp или в вайбере. Вы можете, конечно, с ним связаться отдельно или запросить какую-то информацию. То есть, он через вашего чат-бота может связаться с вами, а вы видите, как он взаимодействует с чатботом и, соответственно, получает информацию о том, что его интересует. Вы используете элементы искусственного интеллекта для того, чтобы снять с вашей огромную э, массу работы, для того, чтобы не делать, например, приглашения на онлайн конференции, чтобы не рассылать их у себя в чатах. Чат-бот проинформирует в одну секунду всю вашу аудиторию, всех ваших партнеров, всех ваших кандидатов простым нажатием кнопки он проинформирует и, соответственно, они смогут войти на какую-то вашу конференцию, узнать о вашем бизнесе, у вас узнать о том, как заработать, о том, как там путешествовать, да, и так далее. Мир меняется. Сегодня нужно работать более современными методами для того, чтобы в потенциале получать а, другие результаты. Сегодня сетевой бизнес, он молодеет. Огромная аудитория в сетевом бизнесе — это молодежь. Молодежь, она в любом случае предпочитает работу именно через смартфон, потому что они знают, как он устроен, они знают, как с ним взаимодействовать. Соответственно, нужно создать такие условия, при которых любой человек, используя там смартфон, мог бы прекрасно справляться со своей работой и понимать процессы работы. Потому что все очень просто настраивается. У нас есть огромная команда программистов, у нас есть огромная команда разработчиков, которая помогает каждому индивидуально настроить свою. Пользу себя здесь есть у вас такое меню да, внизу вы можете здесь есть и по продукции здесь есть видео а, информация аудио тренинги видео тренинги книги по личностному росту по бизнесу а, музыку даже можно слушать то есть, есть все вся необходимая информация по продукции для ваших кандидатов по бизнесу и так далее то есть есть огромная база знаний база данных которые вам были доступны в этом сайте теперь давайте пройдемся по лендингам. как я уже говорил да каждый лендинг настроен на определенную целевую аудиторию здесь есть список лендингов нажав на кнопочку вы просто их копируете вставляете например в вашу страничку в instagram Сегодня очень очень много, кто использует там мини лендинги, это такие, знаете, мини ссылки с вашими WhatsAppами, мессенджерами, да, чтобы через Инстаграм ваша целевая аудитория или ваши а, подписчики могли с вами связаться, просто зайти коротко увидеть вашу информацию, кто вы, что вы, чем занимаетесь, на, связаться с вами через мессенджер. В данном ресурсе мы собираем все необходимое для того, чтобы вашим партнерам, кандидатам не приходилось а, искать что-то на стороне. То есть все необходимое им для работы сконцентрировано в одном ресурсе, ничего не нужно искать отдельно, не нужно искать конструкторов сайтов, не нужно искать а, мультилендинги там и так далее, все у вас есть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 способ а, получения кандидатов просто нажал кнопку вся ваша структура и проще объяснить просто нажимаешь кнопку все у тебя все работает работаешь своим кандидатами в этой системе сделано все таким образом чтобы а, достигалась максимальная дубликация дубликация это по сути размножение вашей организации чем все проще тем быстрее она размножается поэтому все сделано для того чтобы упростить вашу работу сделать ее наиболее эффективной вот это а, мини лендинг который используется например в инстаграм аккаунте да? получаете вот такой вот мини лендинг где а, есть ваши фотографии коротко описание а, ваш кандидат может нажать на вайбер ватсап telegram и, соответственно, с вами там, связаться или просто задать вам какой-то вопрос. Дальше, например, если человек хочет а, знакомиться с вашим бизнесом, он нажимает кнопку Мой бизнес, соответственно, а, регистрируйтесь, попадает в вашу рабочую тетрадь, где я вам показывал заявки, да, с, где вы видите информацию, откуда этот человек, с телефона он зашел, сколько минут он посмотрел презентацию, чем интересовался, какие кнопки нажимал и так далее. Ну, то есть, смотрите, например, я покажу на своей странице в Инстаграме. Кандидаты, которые меня видят, например, в социальных сетях в Инстаграме, они просто жмут на эту ссылочку и, соответственно, переходят на мой мини-лэндинг. Если они хотят узнать больше о бизнесе, они нажимают на мой бизнес и, соответственно, дальше они попадают на другой лендинг который дает какую-то небольшую информацию там отзывы в гугле вообще что это за бизнес коротко да кто их приглашает э, средства связи просто нажимаешь и соответственно связываешься человек может просто заполнить форму да вот здесь э, и ввести номер телефона и узнать больше об этой э, об этом бизнесе лендингов очень много давайте я вот немножко вам покажу например вот, э, вот это лендинг по бизнесу вот сейчас я зайду здесь мы все это видим с вами на мобильном устройстве например если у вас есть какие-то продукты вы хотите продавать продукты через интернет тоже настраивать google рекламу чтобы у вас были какие-то продажи вашего продукта вы можете использовать например Лендинг называется у нас продукт, да, то есть соответственно вот таким образом мы продаем продукт, используя вот такой специальный лендинг. Ваш кандидат тоже свяжется с вами, выберет продукт, который ему интересен, может его сразу купить с вашего интернет магазина, ну или связаться с вами и пообщаться. Например, если вы занимаетесь продуктами похудения, да, тоже можете использовать настроить лендинг, который будет работать на аудиторию, которая, например, хочет похудеть. Да, если вы особенно следите за за вашим телом, вы можете продвигать ваш продукт и продвигать вашу услугу, да, то есть если вы являетесь тренером, вы можете соответственно и таким образом продавать продукт и еще получать аудиторию, которая будет. Приобретать у вас какую-то вашу программу. Если, соответственно, у вас настроена отдельная реклама для вас да, на мамочке в декрете, вот тоже будет вот такой лендинг, где объясняется вообще, что это за бизнес, почему, какой график работы, да, то есть, что для этого нужно, кому это подходит, информация вот от мамочки в декрете. И, соответственно, человек заполняет форму, вставляет номер телефона и знакомится с вашей информацией. Есть очень большое количество вот этих вот различных лендингов, да, настроенных на разную целевую аудиторию. Поэтому вы можете настраивать легко рекламную кампанию на разную целевую аудиторию и получать заявки и работать с этими людьми. Вот, например, да, работа через интернет это тоже один из мультилендингов, который вам будет доступен. Он также является и основной страницей, и также его можно настроить. Он называется мультилендинг, потому что он настраивается под, любую, под любые запросы. И этих мультилендингов у вас будет огромное количество под разную целевую аудиторию. Все это настраивается легко в ваших настройках в вашем кабинете. Если вы, например, занимаетесь путешествиями, пожалуйста, у вас есть лендинг, который показывает о том, как можно зарабатывать деньги, путешествуя, и, ну, скажем так, занимаясь тем, что вы любите, вы можете это использовать в вашей работе и получать под потенциальных клиентов, партнеров вашу команду. Вот таким образом выглядит кабинет, например,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 к обучению, он хочет э, изучить информацию. Пока вы даете ему доступ, он может пройти тест заполнить, вы получите в рабочую информацию о э, кандидате. То есть, чем он занимался, какие у него общие пожелания, на какой результат доход он хочет выйти. Да, кто он по специальности. то есть Он просто заполняет такой, знаете, э, информационный лист, который поможет вам в общении с этим кандидатом для того, чтобы вы могли наладить с ним контакт. Как говорится, присоединиться к вашему кандидату. Далее, когда вы ему дали доступ на обучение, у него появляется вот такой вот пять уроков, да, который он может просмотреть, изучить Здесь он узнает информацию более подробно о системе, здесь он получит информацию о схеме работы. Вот. он может пройти задание номер два, получит информацию, например, вот нашего основателя Ларисы Гудим, которая делала в университете, американском университете, делала лекцию, да, то есть называется квадрант денежного потока. Далее есть третий шаг в продукте, вы можете туда поставить информацию о вашем продукте. Вот. человек проходит обучение, изучает ваш продукт, понимает, что это за тема, что конкретно чем он будет заниматься. На четвертом задании он получает информацию о маркетинг плане более подробно, ему нужно будет ответить на вопросы, то есть он должен подготовиться, чтобы пройти.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 социальные сети которые ему нужны для работы ваш кандидат настроит как использовать youtube в работе он настроит instagram он настроит нашу систему со своими социальными сетями для того чтобы получать максимальное количество заявок в день чтобы у него работали социальные сети чтобы у него работал теплый холодный рынок чтобы у него работали реклама с там гугла и реклама с системы таким образом чем больше кандидатов он получает чем больше заявок он отрабатывает тем больше у него результат он не расслабляется он постоянно взаимодействует постоянно работает получает опыт и соответственно выходит на новый уровень то есть нам с вами нужна аналитика то есть нам нужно понимать сколько людей пришло каких устройств больше всего людей заходило, да? что их интересовало, кто купил а, там какой-то пакет, кто купил стартер-кит, сколько людей зашло там, по лендингу путешествий, сколько зашли на заработок, сколько зашли на работу, сколько зашли на, на бизнес, то есть вы должны понимать, какая масса целевой аудитории к вам заходит, кто что купил, а, видите, да, то есть здесь красная, это реклама, синий это с вашей личной рекламы социальных сетей, это личные кабинеты, которые вы создаете, вы видите статистику вашей всей организации, вашей первой, второй, третьей, пятой, десятой линии, то есть вы видите полностью команду, вы можете отслеживать их работу, корректировать их и вы можете вы можете видеть, там проблема у них, например, с отработкой кандидатов. Проблема там на, на втором, третьем, пятом, четвертом шаге. У нас есть система, которая называется секретно. Вот вы видите, да, здесь кнопочка секретно. Есть пять шагов, которые вы внедряете в работу. Первое взаимодействие, да, то есть вы контачите с вашим кандидатом. Второе, вы ему показываете систему, вводите его на третий шаг, то есть объясняете, как ему подготовиться. В четвертое это после того, как он уже прошел первый этап обучения бесплатного. Вы его запускаете на следующее обучение, и после этого проводите пятый шаг, и это ваш партнер. Это наша интеллектуальная разработка, это наша интеллектуальная собственность, это наша система запуска новичков. Она же конкретная четкая стратегия четкая тактика работы которую мы используем вся наша команда именно наша команда это то что мы внедрили потому что мы являемся опытными сетевиками мы не первый год в сети поэтому все что мы знаем все что знают наши профессионалы которые являются в топ-10 сетевиков в странах снг весь этот опыт оцифрован и внедрен в данную систему Таким образом, эта система она постоянно развивается, постоянно дорабатывается. Наша задача объединить всю сетевую индустрию и создать такое единое пространство, под, внутри которого сетевики всех компаний смогли бы себя чувствовать уверенно, чтобы они могли видеть, как работает вся организация, чтобы они могли взаимодействовать в любой момент. Любая компания сетевая, она будет как бы такое отдельное государство внутри этой социальной сети. Они не будут пересекаться с другими сетевыми компаниями. Это только для вашей команды или для вашей компании для того, чтобы ваши кандидаты могли использовать только самые лучшие инструменты для продвижения. Потому что компании сегодня в основном занимаются тем, что они создают продукт, логистику, они создают условия для работы, сертификаты, они заняты именно этим, они заняты традиционным бизнесом, формирование бизнеса, создание новых продуктов. А... Дистрибьюторы нужны для того, чтобы этот продукт выходил на рынок. И поэтому у них нет времени разрабатывать системы для дистрибьюторов. Есть определенный классический способ, это работа на земле. И этот способ работает прекрасно, но он работает идеально, когда вы работаете и на земле, и используете систему. Представляете, что вы когда делаете презентацию до да, вашей компании. компании сегодня много, продукты все хорошие. Системы маркетинг плана они примерно одинаковые. Но если у вас сегодня есть какое-то преимущество, что вы можете показать, что вы работаете через систему, у вас есть приложение, у вас есть мессенджеры, у вас есть чатбот, у вас есть все самые трендовые направления, все самые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 Как генератор кандидатов партнеров в ваш бизнес, поэтому все это нужно, конечно же, все это нужно иметь сегодня. Без этого сегодня в интернете делать нечего. Если у вас нет сегодня приложения, если ваше приложение не генерирует вам сегодня кандидатов, то ваше приложение просто бесполезно, потому что сегодня 99% людей ходят уже в телефоне. Если вы у них не в телефоне, это значит, они о вас ничего не знают. Так как мы открываем эту систему сегодня для разных компаний, уже начинаем тестирование и, конечно же, мы создали определенную партнерскую программу внутри которой вы сможете также зарабатывать деньги. Таким образом, вы можете оплачивать а, саму систему, да, то есть использовать по сути ей бесплатно платят различные услуги внутри системы вывод денег будет скоро кстати сделан есть соревнования на деньги где вы складываетесь внутри и соревнуетесь и первое первое второе третье место получает весь этот банк да например участвует там 100 человек каждый по 5 евро скинулся 500 евро соответственно у нас банк и он делится между первое второе третье место они получают вот эти 500 долларов то есть таким образом вы мотивируете вашу сеть вы постоянно ее держите в таком в драйве да и это очень сильно помогает вам в работе поэтому для того чтобы повышать конверсию все должно работать как единый организм чат боты мессенджеры приложения все вот эти вещи, все вот эти инструменты, которые вы сегодня увидите или которые я вам уже показал, они должны работать вместе. Это как пазл, как картинка. Если какого-то элемента не хватает, то уже картинка не полная, уже она не работает так, как должна работать. Поэтому мы постоянно разрабатываем, мы постоянно держим руку на пульсе, постоянно в тренде, для того, чтобы внедрять быстро, чтобы наши разработчики моментально внедряли новые технологии, и чтобы наша система постоянно улучшалась, и чтобы вы, ваш, ваши кандидаты преобразовывались в потенциальных партнеров, которые помогут вам создать и расширить вашу сеть. Таким образом, сегодня, используя данную систему,